Здравствуйте! Мое дело Бюро представляет обзор самых интересных новостей законодательства за прошедшую неделю. Сегодня в выпуске Светофор от Центробанка. Жаркие правила. Заимствование персонала. Продолжение. Риторический статус. Налоговый прогноз. Светофор от Центробанка. Обратите внимание, с июля Центробанк начнет отдавать всем банкам без исключений светофорный рейтинг всех клиентов, компаний и предпринимателей. Без лиц нововведения не касается. А это значит, что нежданных проблем при расчетах может прибавиться. Однако решение всегда есть. Уже давно в нашем сервисе представлен аналог платформы Центробанка – это проверки контрагентов. Плюс антиотмывочная проверка выписок по счету. Жаркие правила. Роспотребнадзор напомнил работодателям об условиях труда в жаркую погоду. Если температура в помещении, где работает персонал, достигла 28,5 градусов Цельсия, рекомендуется сократить рабочий день на час. 29 градусов Цельсия на 2 часа. 30,5 градусов Цельсия на 4 часа. Трудиться на открытом воздухе опасно при температуре выше 32,5 градусов Цельсия. В этом случае работникам следует обеспечить перерывы для отдыха в прохладных помещениях, либо перенести работу на утро или вечер. Заимствование персонала. Продолжение. Продолжаем знакомство с разъяснениями Минтруда о тонкостях временного перевода работника от одного работодателя, приостановившего деятельность, к другому, Итак, при расчете среднего заработка из расчетного периода первоначальный работодатель должен исключить период действия срочного трудового договора с другим работодателем, которому временно переведен работник. Заимствованные работники включаются как в списочную, так и в среднесписочную численность персонала и у первоначального работодателя, и у нового. Кроме того, разъяснены кадровые нюансы такого временного перевода. Риторический статус. Конституционный суд подтвердил, что налоговая задолженность гражданина, утратившего статус предпринимателя, может быть удержана из его зарплаты, и для этого не обязательно обращаться в суд. Как пояснили высшие судьи, завершение исполнительного производства по той лишь причине, что впоследствии должник принял добровольное решение прекратить предпринимательскую деятельность, не согласовывается с основаниями для окончания, то есть отмены, взыскания и может способствовать злоупотреблению должником своими правами. Поэтому погашение налоговой задолженности за счет трудовых доходов предпринимателя или бывшего предпринимателя не противоречит Конституции. Налоговый прогноз. С 1 августа стать самозанятым будет проще. Добавится еще один способ регистрации в качестве плательщика НПД через портал Госуслуг. А совсем недавно стала доступна оплата человека самозанятого покупателям в приложении Мой налог. Достаточно настроить способ безналичной оплаты по инструкции. С 1 октября Клиенты банков смогут устанавливать запрет на онлайн-операции, например, переводы, получение кредитов, либо ограничивать их параметры – максимальную сумму для одной транзакции или устанавливать лимит на определенный период времени. Мораторий на блокировку счетов и ФНС с 1 июля стал двухнедельным, то есть налоговики не будут приостанавливать операции по счетам лишь в течение двух недель с момента направления в банк поручений на списание и перечисления в бюджет задолженности по налогам и сборам. В Москве до 31 июля продлен срок приема заявок на получение грантов для открытия точек общепита. Обязательное условие участия в программе – создание новых рабочих мест. Заявки принимают на платформе Московского инновационного кластера. А еще для москвичей стала доступна онлайн-услуга, с помощью которой можно подать заявление о признании садового дома жилым. Тогда в этом доме можно будет зарегистрироваться. Приглашаем вас на очередной вебинар, который состоится 20 июля. Тема вебинара «Бухгалтерский и налоговый учет амортизации основных средств в 2022 году».